Как любому человеку зарабатывать 70 тысяч рублей в месяц, всего лишь копируя тексты? Здравствуйте, меня зовут Оксана, и я уже 8 лет зарабатываю в интернете разными способами. Но сегодня я хочу рассказать вам про один метод, который приносит мне минимум 70-100 тысяч рублей каждый месяц. Посмотрите, за месяц январь я заработала 74 тысячи рублей, и это только с помощью метода золотой песок. Каковы особенности этой методики? Вам не надо совершенно никаких вложений денег, вам не надо искать заказчиков. Здесь не предполагается совершенно никаких сложностей и обмана. Кроме того, вам не придется заниматься рассылками и спамом. Деньги находятся у вас под ногами, и я помогу вам увидеть это. Все, что вам понадобится делать, это 4 шага. Во-первых, скопировать текст с определенного сайта. Во-вторых, обработать текст с помощью специального приложения. В-третьих, вставить текст на другой сервис и, наконец, получить свои честно заработанные деньги. На обработку одного такого текста у вас будет уходить около 10 минут, а за один текст вы будете получать от 200 до 1000 рублей. С этой работой справится любой новичок. Это рабочая методика, которая будет оставаться актуальной еще многие годы. Моя методика уже протестирована другими людьми, и они получили хорошие результаты. Вот некоторые отзывы. Альбина, ей 53 года. За две недели она заработала 30 тысяч рублей. Ольга, ей 45 лет. Ольга в первый же день заработала 1000 рублей, а за месяц у нее получилось 60 тысяч рублей. Хотите зарабатывать уже сегодня? Как видите, это вполне реально. Давайте проверим это прямо сейчас. Сейчас я проделаю работу. Скопирую и вставлю текст и посмотрим, сколько мне удастся заработать за один день. Итак, сегодня 14 февраля, утро. И Сегодня я поработала уже один час. И теперь подождем, когда начислятся деньги. Сейчас на моем балансе 0, как вы можете видеть. Проверим баланс вечером. Ну а пока я займусь своими личными делами и детьми. Итак, давайте посмотрим. Сейчас 18.03. 14 февраля и на моем балансе сейчас 3200 рублей. Как видите, система 100% рабочая и она не отнимает много времени. Я уверена, что у вас тоже все получится. Получайте методику «Золотой песок» ниже на этом сайте и начинайте зарабатывать уже сегодня. Но поторопитесь, мое предложение ограничено.